Здесь, конечно, обстановка не такая, как на учениях. Все понимают, где мы, и что мы, чем занимаемся. Ну, когда видишь визире том же, да, противника, тут уже как бы тяжеловато становится. Не то, что просто помешать, какой-то стрелять. У нас предназначены для более скрытные позиции, чтобы с позиции выстрелить, где-то залечь. Ну, как говорится, приехал, встал, да, на позицию, навелся и уже, соответственно, ведешь огонь. Штурмес это в основном, ну, как говорится, танки, да, ну и, опять же, по низколетящим. Если, например, вертолет выйдет, да, соответственно, и буду в позиции, то по вертолету тоже штурмес спокойно отработает. А так, малобронированная техника, да, те же БТР, там, МТЛБ... Все, что есть у противника, соответственно, по ним, соответственно, можем отработать.